Всем привет! Внимание, короткое объявление. Я сегодня улетаю в Москву. О, вернее, когда вы смотрите этот ролик, я уже лечу и уже над Россией. В издательстве СТ вышла моя книга. Предзаказ уже доступен на сайтах интернет-магазинов. Ссылку на них размещу в описании ролика. Книга содержит рецепты с канала в удобной для приготовления форме, то есть без воды. Кроме того, я для каждого рецепта в книге разместил QR-код с ссылкой на рецепт на YouTube. Так что если что-то из текста кажется вдруг непонятным, всегда можно быстренько щелкнуть телефоном, пройти по ссылке и ознакомиться. Встретиться со мной можно будет 6 сентября на ВДНХ в павильоне номер 73. 5. На московской международной книжной ярмарке с 19 до 20 пройдет встреча вместе с автором книги «Кета-диета» Аленой Исламкиной. Мы собираемся обсудить мясо во всех своих проявлениях. После обсуждения мы с Аленой будем отвечать на ваши вопросы, а для желающих подписывать книги. Следующая встреча пройдет 9 числа в торгово-разделительном центре «Европейский», тоже в 7 часов. Там все будет короче. Я представлю книгу, поотвечаю на ваши вопросы, ну и автографы, опять же, для желающих. И последняя встреча 10 сентября в Библиоглобусе. Там схема такая же, как и в европейском. Краткое представление, ответ на вопрос и для желающих автографы. Приходите, буду рад всех видеть.